Здравствуйте, уважаемые партнеры. Давайте проверим звук. Поставьте мне пятерочки, если вы меня видите и слышите. Да, вижу, звук есть, картинка есть. Спасибо. Итак, говорит и показывает Москва. В эфире новости Таксфон. Прямое включение из главного офиса компании. Меня зовут Тимур Чукмарев. я ведущий вебинара. Пользуясь случаем, друзья, хочу поздравить вас от себя лично и от компании с прошедшим Днем Народного Единства. Задумайтесь. Единство, сплоченность, совместные деятельность вот те критерии, когда семья счастлива, организация развивается, а общество и страна процветают. Именно эти три составляющие нам сейчас так необходимы, как никогда. Единство воплощенных и совместных деятелей. Хочу поблагодарить партнеров за активность на вебинаре неделю назад. Было задано много вопросов, на большую часть из них были даны ответы во время вебинара. Смотрите запись вебинара на официальном канале TaxFone на видеохостинге YouTube. Он был информационно насыщенным и нам хочется, чтобы вся информация была услышана и понята. Если на ваш вопрос в записи вебинара вы не получили ответ, и расстраивайтесь. Все вопросы мы раздали сотрудникам департаментов. Они подготовят ответы в рамках своих компетенций и полномочий. И как только все будет готово, мы сразу вас известим. Задавайте ваши вопросы до 12 часов каждого понедельника через форму обратной связи в личном кабинете с пометкой на вебинар. Так, сегодня выпуски. Логика работы с таксопарками. Докладчик Игорь Воронежев, директор по развитию сети. На законах основания. Ответы на юридические вопросы. Докладчик Александр Морев, сотрудник юридического департамента. Приложение таксфон. Факты и цифры. Статистика обновлений. Скачивание, регистрации заказов и переводов. Докладчик Евгений Князев, сотрудник информационного департамента. Ну и первым я хочу пригласить э, на наш вебинар Игоря Вороничева. Игорь Вороничев пришел в TaxFond 26 апреля. Он основатель бизнес-клуба Next Level. Это автоматизация бизнес-процессов в интернете. В 1991 году Игорь получил свой первый опыт построения структуры в сетевом бизнесе. TaxFond лично пригласил 80 человек. А 30 октября он был назначен директором по развитию сети. Итак. Тема Игоря Вороничева – логика работы с таксопарками. Встречаем Игоря. Друзья, добрый день. У меня небольшой интересный фон задний. Я нахожусь на съемной квартире, потому что по бизнесу если меня хорошо слышно, можете ничего не писать. Если слышно плохо, то напишите, что плохо слышно, плохо видно. Тогда я пойму, что а, что-то пошло не так. Итак, сегодня я буду говорить, давать тему логика подключения таксопарков. Но прежде чем вот эту логику дать, я хочу заострить ваше внимание вот на чем. Функционал этого программного обеспечения, которое вы дальше увидите, находится на стадии доработок, на стадии тестирования. Это еще не конечный продукт, потому что очень много вопросов по этой теме сейчас задается. Это значит, что каждому из вас есть просьба. Не пишите в поддержку десятки и сотни вопросов типа э, «когда?» или «у меня здесь…» таксопарку, и они уже прямо сейчас хотят, то предложение, которое мы делаем и собираемся делать для таксопарков, для владельцев таксопарков, оно очень и очень интересное. И сейчас вы о нем узнаете, если кто-то еще, может быть, не слышал. Но это предложение, это программное обеспечение на стадии доработок. И когда вы будете вести переговоры сейчас с владельцами таксопарков, то вот ведите эти переговоры с учетом информации, которую я только что вам дал, с учетом того, что это на стадии еще доработок. Итак, для успешных переговоров в любой сфере бизнеса необходимо знать свою целевую аудиторию. Я думаю, это вопрос бесспорный. И в нашем случае целевая аудитория, вот в случае. Подключение таксопарков, она очень понятна. Ей являются владельцы действующих таксопарков. Остается разобраться с их потребностями. Любой владелец что хочет: он хочет увеличения оборота через продажу заявок, он хочет увеличения роста числа заявок от пассажиров, он хочет увеличения роста водительской структуры и решения, естественно, географии, поддержание таксопарка в рабочем состоянии. Взаимодействие с органами исполнительной власти в плане получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа, то есть в плане получения лицензии. Естественно, любой владелец хочет сокращения расходов, уменьшения конкуренции, хочет решения проблем демпинга цен интернет-агрегаторами, крупными интернет-агрегаторами, роста собственной клиентской базы и отработки всех поступающих заявок. Потому что, естественно, вы должны понять, что не все заявки отрабатываются. И вот логика, логика нового продукта от TaxFone, то есть программного комплекса для владельцев таксопарков, она с успехом решает все эти задачи. И нам нужно с вами сейчас с этой логикой просто разобраться. Итак, логика логика TaxFone. Что мы можем предложить с вами владельцам существующих таксопарков на сегодняшний день? Какие выгоды они могут получить, используя специальное программное обеспечение, которое в компании Таксфон сейчас разрабатывается. И оно будет соединено, естественно, с мобильным приложением. Это объединение пассажирских и водительских баз, продажа заявок любым водителям, частным водителям Таксфон, водителям... Уже действующих таксопарков, своих таксопарков, даже водителям таксопарков, партнеров в прошлом, конкурентов. Рост числа заявок на перевозку пассажиров, рост числа выполняемых заявок, рост клиентской базы. возможность давать заявки только своим водителям или всем вообще подряд. Можно давать конкретному водителю. Снижение расходов на привлечение водителей, снижение расходов на расширение географии, нормализация конкурентной среды, возможность установки таксопарком, каждым таксопарком своих цен. И специально для того, чтобы вы поняли, как будет работать логика таксфон, я сделал вот такие слайды. Итак, смотрите. Я разбираю это на примере двух таксопарков. Предположим, в одном городе работают два таксопарка. Естественно, если больше, то лучше. Каждый таксопарк имеет свое определенное количество машин. Таксопарк 1 и таксопарк 2. Есть некий клиент, которому нужно из одной точки города, из точки А, доехать в точку Б. В нашем случае предположим, что этот клиент является... Ну, скажем так, клиентом таксопарка номер один. У него есть э, телефон этого таксопарка. Что в этом случае он делает? Он дел, должен сделать заявку, то есть сделать звонок в таксопарк один, и автомобиль из таксопарка один, даже если он находится в другой точке города, э, ну, предположим, в автомобиле, далеко находится от клиента, он вынужден ехать в точку А через весь город или через полгорода, забирать этого пассажира и дальше уже вести его. В точку, сейчас секундочку, чуть промахнулся со слайдами, и дальше везет в точку Б. То есть так сейчас работают таксопарки все. И теперь смотрите, что предлагает логика от компании TaxFone. То же самое, пассажир делает заявку в свой таксопарк, где у него есть номер телефона, клиентом которого он является. Этот таксопарк просто выкидывает заявку в сеть, потому что таксопарки объединяются единой сетью, сетью таксфондов. И ближайшая машина, независимо от того, какому таксопарку она принадлежит, в нашем случае, предположим, к таксопарку 2, этот автомобиль забирает пассажира, ему, естественно, забрать его проще, легче, быстрее и, соответственно, везет в нужную точку. Вот так это происходит. Выгоду в этом случае получает таксопарк номер один. В этот же момент э, машины от таксопарка номер один могут выполнять заявки из таксопарка 2. То есть получается, что каждый таксопарк резко увеличивает количество бортов, кому они могут продавать заявки. И выгоду здесь получает абсолютно все. Таксопарки увеличивают количество автомобилей, таксопарки увеличивают количество выполняемых заказов, потому что водителям не нужно, они не хотят отказываться, уже меньше будут отказываться от заявок, ведь ему прямо забрать пассажира оказывается по дороге, либо где-то рядышком, независимо от того, к какому таксопарку водитель будет принадлежать. Все, что нужно водителям, это просто продавать заявки. Друзья, я надеюсь, вы понимаете логику. Если логика понятна, поставьте плюсики сейчас в чате. Иногда пишут, что плохая связь. Так, ну, у кого-то может быть плохая, увеличьте звук у себя. Потому что основная масса понимает, что связь хорошая, и логика, я надеюсь, понятна. Если по какой-то причине кому-то не будет понятна логика, то обращайтесь ко мне лично. Я прямо разжую вам ее. Итак, друзья, смотрите. Мы объединяем тех, кто вчера еще был конкурентами. Мы даем возможность владельцам таксопарков стать партнерами. Заметьте, не конкурентами, а партнерами. И за это мы даже процента с таксопарков не берем. Более того, мы даже готовы помочь и технически, и финансово этим таксопаркам объединиться. И если каждый партнер сумеет донести вот эту логику до владельца существующих таксопарков, то мы очень быстро с вами сделаем стартап-таксфон одним из самых мощных стартапов не только СНГ, но даже Европы. Давайте сейчас посмотрим, какие расходы несут таксопарки сейчас. Ну, Расходы на рекламу технические расходы, расходы на оформление всех каких необходимых документов, налоги, содержание диспетчерской службы. И что же предлагает компания Таксфон таксопарком? Владельцам действующих таксопарков компания предлагает лицензию мини бесплатно. Долю в проекте Таксфон, то есть 200 долей с рынка СНГ для владельца таксопарка, согласитесь. Это очень щедрое предложение. Вам очень легко будет делать такие предложения владельцам действующих таксопарков. Кабинет владельца таксопарка бесплатно и бессрочно. Кабинет, обзор кабинета вы увидите чуть позже, после того, как я закончил с этими слайдами. Я сделал специальный обзор, и это обзор не слайды. Брендирование автомобилей бесплатно. Рекламная кампания за счет компании TaxFone. Лицензирование водителей за счет компании «Таксфон», но, ну, естественно, юридическая поддержка за счет компании «Таксфон». Очень бегло, очень коротко, буквально тезисно по преимуществам компании. Распространение «Таксфон» идет за счет интенсивно развивающейся партнерской сети в России и странах СНГ. А это самый мощный ресурс, то есть за счет нас с вами, друзья. Другими словами, развитие компании идет с помощью людей. Таксфон не диктует условия сотрудничества и цены на поездки. Мы ценим свободу выбора каждого человека. И всесторонний TaxFone поддерживает бизнес уже действующих таксопарков. Не конкурирует с ними. С TaxFone вы сможете сформировать свою общую и клиентскую базу. И самое вкусное – с таксфон каждый партнер может создать себе таксопарк. А сейчас, друзья, смотрите, вы увидите сейчас небольшой обзор личного кабинета владельца таксопарка. Это будет видеообзор, это будут не слайды, это будет живой обзор. Но прежде чем это видео поставить, я хочу сразу предупредить, что это демо версия личного кабинета, которая сейчас активно, ну что называется, допиливается программистами, на сленге программистов, естественно, часть функционала еще недоступна, часть функционала вообще скрыта от посторонних глаз. Заметьте, я специально проговариваю несколько раз, что это бета-версия, и каждый партнер, каждый партнер компании должен понимать, что именно компания заинтересована в максимально быстром, максимально скором выходе конечного продукта и в тысячу раз Компания заинтересована больше, чем каждый конкретный партнер. И еще, ну пожалуйста, не спрашивайте, когда. Просто, когда речь идет о вопросах программирования, делать прогнозы дело, ну крайне неблагодарное. Просто поймите, что когда все будет протестировано, когда все будет готово, мы не будем и одного дня даже держать этой информации. Наоборот, мы будем делать абсолютно все, чтобы Расшевелить каждого партнера, потому что некоторые уже начинают засыпать. Итак, друзья, я представляю вам обзор личного кабинета владельца таксопарка, бета-версия. Бета-версия личного кабинета владельца таксопарка от компании TaxFone. С вами Игорь Вороничев. Прежде чем начать этот обзор, я хочу предупредить, что это обзор бета-версии личного кабинета, который готовится к запуску. Одной из ключевых особенностей этого программного обеспечения является то, что владелец имеет к нему доступ из любой точки и с любого компьютера. Скачивать ничего не надо. Версия является браузерной и вход осуществляется по логину и паролю. Меню «Мой таксопарк». Тут мы можем видеть статистику активности водителей за последние дни и количество водителей, которые находятся на линии в настоящий момент. У меня пока один. Меню «Новая заявка». Тут есть две вкладки «Поиск клиента» и «Добавить клиента». Поиск клиента происходит по имени, телефону или ID клиента. Затем вводится адрес, откуда клиента нужно забрать и куда его нужно доставить. Если расчет будет происходить по таксометру, то тут будет отображаться сразу стоимость, километраж и примерное время в минутах. Стоимость поездки зависит от настроек таксопарка, который делает владелец и от класса автомобиля. Можно поставить фиксированную цену, ну, например, 150 рублей. Также можно отдать заказ каждому конкретному водителю, вписав его имя вот здесь. Либо выбрать группы пользователей из списка ниже. Сейчас этот список пустой. Если мы не указали ни одной группы, а также не выбрали водителя, то заявка будет автоматически отправлена всем ближайшим водителям Таксфон. Есть возможность выбрать класс автомобиля, например, эконом, комфорт либо бизнес, написать пожелания к заказу, например, седьмой подъезд. Также можно выбрать курящий, некурящий салон, кондиционер или не обязательно, и нужно ли вам детское кресло. Далее просто нажать на кнопку ⁇ Создать заказ ⁇ Если вы выбрали курящий, например, салон или кондиционер, то в этом случае... Заказывают тем водителям, у которых в настройках в приложении стоят те или иные галочки. Если клиента еще в базе нет, то есть возможность его туда занести. Для этого нужно зайти во вкладку «Добавить клиента». В дальнейшем это упростит взаимодействие и ускорит процесс принятия заявки. Здесь также заполняются поля имя, фамилия, телефон, откуда и куда клиенту нужно ехать, какой тип расчета. И какой класс автомобиля клиент предпочитает. Меню ⁇ Моя структура ⁇ На этой странице можно просмотреть всю свою пользовательскую структуру, а также просмотреть местоположение пользователей на карте. Тут можно видеть мою пользовательскую структуру. Мы видим имя человека, является он пассажиром или водителем. Мы видим его номер телефона находится он онлайн или офлайн, активен или нет, и когда он зарегистрировался. Также можно посмотреть, где он находится на карте. Если у вашего партнера уже есть структура, то можно эту структуру посмотреть в глубину, нажав вот на такой крестик. Раздел «Пользователи». Тут можно видеть всех пользователей таксопарка. Раздел «Роли». Тут можно ознакомиться со списком ролей, и набором привилегий для каждой роли. По умолчанию у нас есть владелец, администратор, диспетчер и водитель. Давайте, как пример, заглянем в права владельца. Можно видеть, что у владельца максимальное количество прав. Он может просматривать пользователей, просматривать заявки, создавать заявки, просматривать клиентов, просматривать роли пользователей и так далее, и так далее. Раздел... Клиенты. Тут будут отображаться все клиенты таксопарка. Сейчас их немного, но когда счет будет идти на сотни, то отличным подспорьем будет возможность поиска клиента по ID, телефону, имени или фамилии. Вот здесь. Например, введем имя Валерия и нажмем кнопку искать. Программа выдает нам пользователей с именем Валерия. Каждого пользователя мы можем редактировать или удалять. Также можем добавлять новых пользователей. Раздел Заявки. Тут можно будет видеть все заявки. Есть возможность их сортировки. Откуда, куда, отправитель, дата подачи и так далее. Отдельной вкладкой выделены отмененные заявки. Раздел Отзывы. Этот раздел дает возможность просмотреть все отзывы как водителей, так и пассажиров. Можно найти отзыв на конкретного водителя или пассажира. Ну, например, введем ID 6283. Игорь Вороничев. Нажимаем поиск. И здесь отображаются все отзывы о конкретном пользователе. Раздел Автопарк. Тут можно добавлять, редактировать и удалять автомобили в таксопарке. Поиск реализован так же, как и в других разделах. Раздел «Группы водителей». Тут можно создавать различные группы и затем отдавать заказы этим конкретным группам. Например, группа водителей на брендированных автомобилях. В разделе «Сигналы о помощи» можно будет видеть всех, кто нажимал на кнопку «СОС». Раздел «Водители на линии». Тут будут показаны все автомобили, которые находятся в режиме водителя. Это даст возможность быстро понимать, какой водитель находится ближе всего к клиенту и отдать заказ именно ему. Раздел «Настройка таксопарка». Тут есть две вкладки «Основные» и вкладка «Цены». На основной вкладке редактируется имя, редактируется номер телефона. Перейдем на вкладку «Цены». Именно тут каждый владелец таксопарка делает индивидуальные настройки по ценам посадки, стоимости километра пути и стоимости минуты ожидания. Исходя из этих настроек, и будет отображаться предварительная цена при создании заявки. Меню «Статистика». В настоящий момент никакой статистики тут еще нет, но его название говорит само за себя. На этом базовый обзор личного кабинета владельца таксопарка мы закончим. Его решено было сделать для того, чтобы каждый партнер компании понимал, что ни руководство, ни тех отдел, ни разработчики не бездействуют. Ведется очень активная работа, которая не видна до поры до времени. Друзья, еще раз сделайте, пожалуйста, поставьте от 1 до 10, как меня слышно. Я звук отключал. Я понимаю прекрасно, что, может быть, у кого-то не шло видео. Вы без труда найдете на YouTube это видео, оно будет дано, и вы сможете обзор этот посмотреть. Более того, можете давать его своим кандидатам, партнерам и так далее, просматривать. И сейчас буквально еще пару минут вашего времени, на все вопросы еще мы ответим. Может быть, на все вопросы сейчас ответить не получится, но на многие вопросы будем отвечать. Итак, важный момент. Вы уже знаете, что запущена акция 100 рублей за активность. То есть, если водитель 4 часа находится в режиме активности, то получает 100 рублей на свой счет. Количество водителей, благодаря вот этой акции, стало резко прибавляться. Это позволяет техподдержке, это позволяет тех отделу, скажем так, выявить какие-то уязвимости, если они появляются. Но я хочу вот вам к чему призвать. Если у вас есть свой автомобиль, Подвозите подвозите иногда пассажиров, даже если вы не профессиональный таксист. И второе. Сами используйте в первую очередь, если есть такая возможность в вашем городе, используйте э, такси от таксфон. Для водителей, которые только тестируют, это большая-большая мотивация. Кстати, поставьте плюсики, если есть такие, кто сейчас э, уже использует таксфон. Э, есть такие у нас кто подвозит людей, кто, может быть, пользуется такси. Даже обычного звонка, даже если вы не заказываете такси, просто обычный звонок, увидели, появился новый человек, позвоните ему, поговорите, как дела, насколько нравится предложение. Этого достаточно, чтобы человек был более заинтересован. Еще один момент. В ближайшее время мы будем запускать официальные презентации от компании. Это будут презентации ввестись централизованно. Вы сможете пригласить на них своих кандидатов, своих партнеров на эти презентации. Следите за рассылкой и за информацией естественно, в личных кабинетах. И еще последнее, что я сегодня хотел бы сказать. Информация пришла в чате буквально за несколько минут до этого вебинара. Информация следующего характера. Друзья, будьте бдительны и предупредите своих водителей. Начались спекуляции на имени компании. Предупредите водителей, предупредите партнеров. Вот одному из партнеров представили такое сообщение. Добрый день, буквально 15 минут назад был звонок с такого-то номера. Человек представился, что он из компании «Таксфон». Предложил быть директором «Таксфон» в Барнауле. Но чтобы им стать, нужно скинуть 5000 рублей на карту. И далее, если я привожу другого таксиста в таксфон, я получаю 10 тысяч рублей. И так за каждого таксиста. Вы должны понимать, что это абсолютно бредовое предложение, поэтому я вас призываю вот с этим, на это обращать внимание и сразу же доносить информацию до, до своих партнеров. Вот подобную информацию. Это могут быть вообще провокации, и это может быть просто кто-то мошенничает. Есть номер телефона, этот номер телефона я передам в специализированную службу, службу безопасности, дабы они с этим человеком ну, провели собеседование. Спасибо вам за внимание, и я передаю слово следующему спикеру. Спасибо, Игорь. Дорогие партнеры, хочу вам еще раз напомнить, что в компании есть три официальных источника информации для вас. Это первое, сайт компании, народная.такси, где находятся ваши личные кабинеты. Второе, это еженедельный новостной вебинар от компании по вторникам в 12 часов по московскому времени. И третье, это наш официальный YouTube канал, название его вы видите на этом слайде. Пожалуйста, запишите это все, посмотрите. Так, ну что же, идем дальше. Мы продолжаем открывать таксопарки в разных городах. Наши специалисты по развитию регионов, Иван Миленин и Анна Кузикова, находятся сейчас в командировке в городе Хабаровск. На данный момент уже 4 таксопарка присоединились к компании TaxFond и начинают свою работу. Во-первых, своих результатов и успехов Иван расскажет следующий вторник на вебинаре. Хочу сказать, что презентация основателя компании «Таксфон» Ярослава Шестопалова в Хабаровске произвела большое впечатление на владельцев «Таксопатов». Мы уже получили более 160 заявок на подключение к системе «Таксфон». Это города Махачкала, Новосибирск, Алматы, Оренбург, Краснодар, Находка, Магнитогорск, Омск, Бишкек, Ветеринбург, и многие другие. Но сейчас я не буду их всех перечислять. Вы можете это все увидеть на слайде. Так что везде зима приближается, морозы крепчают, а у нас впереди такая жара. Друзья, мы продолжаем получать много вопросов юридического характера. Много разговоров на эту тему в чатах. Много разных мнений стекается к лидерам сети. Мы понимаем и разделяем обеспокоенность партнеров. Поэтому сейчас на ваши вопросы ответит представитель юридического департамента Александр Морев. Тема его доклада – на законных основаниях ответы на юридические вопросы. Александр, подключайтесь, ждем вас. Здравствуйте, прошу подтвердить, как меня слышно, видно, поставьте плюсики, пожалуйста. Спасибо, все вижу хорошо, сейчас... Еще раз всех приветствую. Меня зовут Александр Морев, я являюсь сотрудником юридического отдела и сегодня отвечу на поступившие нам вопросы. Итак, начнем с первого вопроса. Здравствуйте, хочу купить VIP пакет Можете предоставить документы на участие в потребительском кооперативе? Сейчас мы напоминаем, что в потребительский кооператив с 15 октября пайщики не принимаются. Чуть позже мы разберем, почему. Соответственно, следующий вопрос. Подскажите, когда можно будет ознакомиться с новыми документами? Какая будет организационно правая форма взамен кооператива? Соответственно, документы сейчас активно прорабатываются всеми отделами. И ориентировочно на следующей неделе они уже будут доступны в личном кабинете. Соответственно, форма будет общество с ограниченной ответственностью. Следующий вопрос. Возможно в проекте передача аккаунта другому лицу. В кооперативе передача не аккаунта, наверное, долей была запрещена уставом и законом, только в порядке наследования. Но после того, как будет осуществлен переход в новую компанию, доли возможно, будет передавать. То есть вся эта информация также будет указана таким образом. Три месяца назад отправил документы, но обратно так их и не получил. Хотелось бы уже узаконить правоотношения. Как быть? Повторю, что с 15 октября оператив почти не принимаются. После того, как будут выложены документы в личном кабинете, вы сможете оформить правоотношения с компанией УРУС-центр. То есть Все это будет в личном кабинете отображено. Весь алгоритм действия также будет расписан. И все будет направляться уже не с МПК ТНТ, а с новой компанией. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, я так понял, что нужно создать некие бумажные взаимоотношения для того, чтобы начать получать прибыль согласно своему пакету. Изначально ничего не делал, даже в МПК такс он не вступал. А сейчас еще что-то с ОО связано. Помогите, пожалуйста, разобраться. Соответственно, После того, как будут выложены документы в личном кабинете с компанией ГФУ РУС-центр, вы сможете с ними ознакомиться, распечатать их, подписать, направить так же, как по аналогии нам. Все эта информация будет доступна в личном кабинете. Вот. Необходимости вступления именно в кооператив уже нету. Объясню почему. Наверное, все-таки так как компания выходит на международный уровень, мы развиваемся, динамично развиваемся. И потребительский кооператив он не отвечает стандартам ведения европейского бизнеса. Он слишком непонятен для них, поэтому мы от него отходим. И все будет уже в новой компании. Следующий вопрос. У меня есть ИП. Налогообложение патент, сфера патента, ремонта и обслуживания легковых и грузовых авто. Хотел узнать, такой ИП подойдет для заключения договора с вами или надо АКВЭД добавлять? Вы с нами договор, конечно же, заключить можете, но мы вам рекомендуем АКВЭД все-таки добавить, чтобы в дальнейшем у вас не возникло сложностей с госорганами. Именно исключительно, вот, чтобы обезопасить лично вас. Поэтому лучше АКВЭД добавить. Так, следующий вопрос. Когда будут подписывать договора? Люди не хотят покупать лицензии под обещание, просят подтверждение. Но опять же, вернемся к тому, что договора сейчас прорабатываются, вся эта информация и договора будут размещены ориентировочно на следующей неделе. Вы с ними может, сможете уже в личных кабинетах ознакомиться и в дальнейшем данные договора подписать. Следующий вопрос. У меня есть потенциальный партнер, он владелец крупного автопарка, у которого много юридических вопросов. Договор на ИП, как он выглядит, можно ли где-нибудь ознакомиться с договором? Ну, здесь мы опять же возвращаемся к тому, что договора будут доступны на следующей неделе. Договора будут доступны да, на следующей неделе и, соответственно, с ним, конечно же, может ознакомиться любой желающий, зайдя в личный кабинет. Использование товарного знака. В практике этого человека есть случаи, когда они работали с компанией и использовали товарный знак на визитках, флэерах и прочих атрибутах. Потом эта компания подала в суд на автопарк за использование товарного знака. Как можно защититься от повторения такой ситуации при использовании товарного знака таксо? Есть ли какие-либо документы, гарантирующие безопасность использования товарного знака? Документы на регистрацию сейчас поданы в Швейцарии нашими партнерами. В личном кабинете будут представлены логотипы установленной формы, какие будут в дальнейшем размещаться. Условия использования логотипов будут отображены в договоре о совместной деятельности, и вы с ним также сможете ознакомиться в дальнейшем. В связи с участившимися аварийными случаями будет рассматриваться законопроект о страховании пассажиров как этот законопроект повлияет на развитие таксон? Как таксон будет действовать при принятии этого законопроекта? Данный законопроект он на таксон не распространяется, так как таксон по сути, не является перевозчиком. Но в связи с законопроектом мы, конечно же, повысим требования к уровню сервиса таксопарков и других перевозчиков, которые будут сотрудничать с таксон. Так Следующий вопрос. Высылаются ли сейчас подписанные договора с МПК? Какими документами на данный момент подтверждается владение долями? С 15 октября договора не высылаются, подписанные. Все документы, ранее заключенные с МПК, так они являются, конечно же, действительными. И количество всех долей, оно также, как и ранее, отображается в ваших личных кабинетах. То есть, по сути, ничего не произошло такого, что кто-то бы как-то на это повлияло, да? Следующий вопрос. В общественном транспорте пассажиры застрахованы на 2 миллиона рублей. А будут ли застрахованы пассажиры таксфона? Ну, пассажиры таксфона застрахованы они, наверное, будут. И здесь, опять же, вопрос он идет все-таки именно к перевозчикам. Так как таксон не является перевозчиком, естественно, мы не страхуем пассажиров. Но в связи, опять же, с законопроектом мы будем четко предъявлять требования к будущим партнерам в виде таксопарков. И последний вопрос на сегодняшний день. На сегодняшнем вебинаре, ну, на который был в прошлый раз, нам сказали, что мы переходим под юрисдикцию швейцарской компании. Но об этом в гарантийном письме нет ни слова. Расшифруйте, что такое ГФУ рус -Центр. Это филиал швейцарской компании или грамота. Данный документ отнюдь не обнадеживает ни меня, ни партнеров. Ждем разъяснений. Касаемо компании ГФО Рус-Центр, эта компания, зарегистрирована на территории Российской Федерации. Эта компания является уполномоченным дистрибьютором швейцарской компании, которая от имени швейцарской компании работает на территории Российской Федерации. Все, опять же, документы, они в дальнейшем будут в личных кабинетах. Вы с ними все можете ознакомиться. Уже на сегодняшний день есть гарантийное письмо. На этом вопросы закончены, которые нам прислали. Спасибо за внимание. Ждем новых вопросов. Стараемся на все ваши вопросы отвечать. До новых встреч. До свидания. Спасибо, Александр. Uh, уважаемые партнеры, на прошлой неделе uh, в личных кабинетах в разделе новости мы реализовали форму заявки на подключение кексапартов в системе TaxFone. Uh, заявку вы сможете заполнить в личном кабинете. Также, также заявки на брендирование автомобиля вы также можете заполнить в личном кабинете в форме регистрации. И в течение 10 дней после получения наклейки Необходимо расставить фотоотчет на электронную почту, указанную на этом слайде. Ну что ж, мы идем дальше. На прошлом вебинаре вы познакомились с бойцами невидимого фронта и посмотрели видео. Партнеры, водители, пассажиры начинают все активнее пользоваться нашим приложением и присылают свои пожелания разработчикам. Трудно уже посчитать, сколько различных предложений и пожеланий получили Ребята, от первых пользователей приложения. Мне было трудно посчитать. А вот Евгений Княжев это сделал легко. Все цифры у него. Евгений, тебе слово. Приложение так вспомни, факты и цифры. Подключайся. Добрый день, уважаемые партнеры. Как слышите меня, пожалуйста, отметьте пятерочки. Слышно ли меня? Да, все вижу. Спасибо большое. Я сейчас нахожусь в Казани, в офисе новой службы поддержки пользователей TaxFund, которая у нас начнет работу, как мы планируем, уже со следующей недели. Соответственно, на вебинаре во вторник следующий я смогу вам объявить и номер телефона бесплатный 8800, по которому вы можете звонить в службу технической поддержки, и адрес электронной почты, по которому вы сможете направлять свои заявки. Теперь мы с вами перейдем непосредственно к теме сегодняшней, которую я хотел озвучить. Это статистика работу приложения, чего мы с вами добились за прошедшие месяцы и непосредственно за последнюю неделю, когда у нас была объявлена промо для водителей. Я прошу обратить внимание на слайды, которые у вас есть на экранах. Должен сказать, что всего у нас было сделано различное количество обновлений приложения для приложения на айфонах, это операционная система iOS, было, вы, вышло всего 9, прилож... 9 обновлений, а для системы Android немножко больше, 12 обновлений. Но это связано с тем, что приложения для Android разрабатывать, в общем-то, сложнее. За прошедшую неделю оба приложения были обновлены по одному разу. Ну, я думаю, что вы все уже смогли увидеть, что появилась карта, например, для водителей таксфон и появилась кнопка верификации для них же в разделе профиль водительском должен сказать что на этом мы конечно не останавливаемся и в скором времени ну как в скором не могу обещать сроки все-таки мы перешли от идеологического наполнения нашего приложения к работе над его качеством и это требует значительно большего времени но в любом случае, мы планируем редизайн нашего приложения. Оно станет удобнее в пользовании. Оно не будет так остро откликаться на ориентацию экрана пользователя, вертикальную или горизонтальную. Вот. Так что, я думаю, но ну, ориентировочно, может быть, через месяц у нас будет полностью готов новый дизайн. Но элементы нового дизайна мы уже будем вносить в каждое обновление. По поводу пишут, в IOS не появилась верификация водителя. Нет, неправда. Значит, пожалуйста, обновите свое приложение. Вот, и там верификация есть. Следующий момент. Все спрашивают, сколько раз скачивалось наше приложение. Наше приложение уже на сегодняшний день скачивалось более 25 тысяч раз. Вот За последнюю неделю было более 3,5 тысяч скачиваний. Наверное, это сказывается и промо-акция, и партнеры. То есть вы начали активнее работать по привлечению водителей и пассажиров. Что касается регистрации, их, конечно, слегка меньше. То есть скачивают... Приложение больше людей, регистрируется все-таки меньше. Значит, регистрируются еще и те, у кого нет кодов активации. Регистрации было сделано более 21 тысячи, и за последнюю неделю мы получили 3 тысячи активаций. Как пройти верификацию, я расскажу чуть позже. Я вижу, Андрей, ваш вопрос. Я на него отвечу. Еще немного цифр которые, ну, надеюсь, порадуют нас всех, потому что э, за последнее время мы наблюдаем просто гигантский скачок э, в заказах нашего, э, наших водителей да, из нашего приложения. Всего э, с начала работы вот новой версии приложения было сделано более 3,5 тысяч заявок от пассажиров, а за неделю эта цифра более двух тысяч. Да, более 50% всех заявок были сделаны буквально за последнее значит, время. Евгений, вы пишете в Play Market 10 тысяч скачиваний. Дело в том, что в Play маркете указано более 10 тысяч скачиваний, следующей цифры у них появится 50 тысяч. Вот, поэтому до 50 тысяч вы не увидите, сколько скачиваний в Play маркете Дальше. Перевозок. Ну, понятно, что заявок было сделано больше, чем перевозок. Всего в системе зарегистрировано более 2000 значит, перевозок осуществлено и за последнюю неделю более 800. Должен вам сказать, что и это не полные цифры, потому что мы, система не может учитывать те заявки, которые э, подают пассажиры водителям напрямую по телефону, используя наше приложение, и вы прекрасно это понимаете. То есть каждый партнер или каждый пассажир может позвонить прямую водителю и пригласить его совершить поездку. Вот такие, конечно, моменты мы э, не можем отследить и, соответственно, э, подать статистику, чтобы иметь какую-то цифру. Но я думаю, что все равно это вот эти цифры они бодрят и вас и нас. Дальше, дорогие друзья, я хотел бы перейти к следующему вопросу, который я бы обозначил как как сделать так, чтобы работа, ваше приложение работало стабильно. По вопросу этому вот я вывожу вам слайд. Обратите, пожалуйста, внимание, условия стабильного, стабильной работы нашего приложения. Дело в том, что наше приложение относится к классу самых сложных сервисов мобильных, оно относится к классу онлайн-сервисов реального времени, и поэтому требует особого подхода к аппаратной и программной части ваших устройств. А, пожалуйста, обратите внимание. Первое. Для того, чтобы ваше приложение работало, вам необходимо иметь операционные системы Android версии 4.1 и выше, и на iPhone версии iOS от 8.0 и выше. А, я понимаю, что есть много претензий по приложению для Android версии 4.1-4.4. Вот. Это, в общем, старая версия Android. И мы, конечно, не можем целиком и полностью ориентироваться на нее. Все-таки нам важно, чтобы современные Смартфоны поддерживали наше приложение и там работало стабильно. Но все-таки мы проводим тестирование по вашим заявкам и регулярно исправляем те ошибки, которые вот в этих старых версиях Android появляются. Следующий момент. Для того, чтобы ваше приложение работало стабильно, пожалуйста, следите за тем, чтобы передача мобильных данных была включена передачи мобильных данных была включена. Дело вот в чем. Часто пассажиры вызывают автомобили из дома, где у них есть Wi-Fi сеть, выходят на улицу, Wi-Fi сеть пропадает, а мобильная сеть не включена. Соответственно, конечно, приложение в таких условиях работать не может. Пожалуйста, обратите на это внимание. Следующий момент. Многие пытаются на своих смартфонах поберечь батарею, для того, чтобы его смартфон жил дольше в течение дня. И для этого включают различные функции энергосбережения и отключают дополнительные сервисы. Для того, чтобы наше приложение работало стабильно, Необходимо разрешить хотя бы одному приложению TaxFone работать в фоновом режиме. Это делается в настройках ваших устройств. К сожалению, схема показать вам не могу, потому что каждый производитель Android устройства по-своему оформляет меню настроек. И общей какой-то схемы нет. Пожалуйста, обратите на это внимание и пожалуйста, проверьте функции энергосбережения и передачу данных по сети в фоновом режиме. Она должна быть разрешена. Следующий пункт. Энергосбережение устройства должна быть отключена, я уже об этом сказал. Там тоже часто возникает проблема, что когда функция энергосбережения, мобильные данные не передаются, например, при выключенном экране смартфона. Следующий обязательный момент это стабильный прием сигнала мобильной сети. Должна быть у вас, должен быть у вас значок на смартфоне вверху, на шторке, что у вас включена мобильная сеть 3G или LTE 4G. Но обратите внимание, в сетях 2G э, наше приложение работает нестабильно. И, в общем, это естественно и понятно. Объем данных, передаваемых, достаточно большим, чтобы 2G с ним справился. Ну и последний пункт – это передача геоданных. В каждом смартфоне есть функция передачи геоданных, и она должна быть разрешена. Это вот сигнал GPS, спутниковый сигнал GPS или GLONASS. Если вот эти все шесть условий у вас, так сказать, выполнены, вот в этом, только в этом случае мы гарантируем нормальную работоспособность нашего приложения. Я думаю, что это всем понятно. Еще, пожалуй, двух вопросов коснусь. Первый вопрос часто пользователи спрашивают. Я послал заявку, водитель находится рядом со мной, и он эту заявку почему-то не видит. Дорогие друзья, значит, здесь на, обращаю ваше внимание на класс автомобиля, который установлен в ваших приложениях. Как правило, пассажир вызывает класс эконом по умолчанию стоит класс эконом. А у вашего водителя, который рядом, может он ездит, например, на Kia Rio или Hyundai Solaris, и он ставит себе значит, класс автомобиля комфорт. Разумеется, наше приложение пока еще не умеет учитывать вот эти моменты, и оно сводит пассажиров и водителей именно по классу выбранного автомобиля. Если пассажир вызывает эконом, то Водитель с автомобилем класса комфорт получить эту заявку просто не может. Обратите на это внимание. Так, вижу, что по-прежнему появляются сообщения о том, что на iOS версии нет значит, кнопки верификации водителей. Хорошо, я уточню это у разработчиков. И я думаю, что ну, в течение ближайшего времени мы это положение исправим. Вот. Дальше. Следующий вопрос. Очень много нареканий по картам геолокации. Это, в общем-то, вопрос не к нам, не к разработчикам, а вопрос к картографическому сервису, к сожалению. Ну, вот Google именно так отрабатывает детальность своих карт в маленьких городах, в небольших, в крупных городах, как правило, геоданные передаются правильно, и карта показывается правильно. Вот на этих картах работают, надо сказать, и Uber, и Get. Вот, соответственно, э, так сказать, мы тоже выбрали этот сервис, ну, благодаря, наверное, доступности. Его, э, хотя должны мы работаем над тем, чтобы сменить картографический сервис. Э, а теперь я, пожалуй, с вашего разрешения перейду непосредственно к ответам на вопросы, которые мне подготовили сотрудники информационного департамента по приложению. Итак, когда заменят карту в приложении? Ну, Игорь Воронич уже говорил о том, что, уважаемые партнеры, давайте будем корректны и постараемся избежать вопросов «когда». Дело в том, что работа над качеством приложения действительно требует большого количества времени и внимания к мелким деталям. Вот, соответственно, сказать, когда мы заменим карту в приложении, мы не можем, потому что сейчас мы работаем с одним из картографических сервисов, которые мы выбрали для замены Google картам и сервису Google, но мы пока не будем уверены, что и в маленьких городах, и вообще по всему миру этот картографический сервис будет работать качественно, мы его не запустим, но мы работаем. Многие водители пользуются планшетами, когда будет приложение для планшетов. Приложение для планшетов не будет никогда, потому что приложение пишется не для классового устройств, а для операционной системы. Если ваш планшет использует Android операционную систему или операционную систему iOS, тогда, в общем-то, он может спокойно работать с нашей программой. Другое дело, что вот на старых, как я уже говорил, устройствах, например, есть проблема с горизонтальным отображением нашего приложения, но я думаю, что с обновлениями, которые мы будем выпускать, потихонечку эта проблема уйдет. Как водителю пройти верификацию на смартфоне и на iPhone? В профиле водителя, ну вот раз вы говорите, что нет на iOS такой кнопочки, я конечно уточню, но в обновлении однозначно было и эта кнопочка должна была появиться. Вот на Android точно эта кнопка есть, в профиле водителя вы нажимаете кнопку «Пройти верификацию». Открывается почтовая программа, которую по умолчанию установлена у вас на смартфоне, с заполненными уже реквизитами, и вам достаточно просто прикрепить к этому письму фотографию вашего водительского удостоверения, на которой четко виден номер водительского удостоверения, ваша фамилия, имя, отчество и в общем, фотография, и служба поддержки будет верифицировать этих водителей именно таким образом. Ну, уже начала верифицировать. Дальше. Сколько таксистов пользуется приложением, сколько пассажиров пользуется приложением. Цифры я уже сегодня называл. Выделить отдельно, сколько таксистов именно, я не могу сказать, потому что может быть это не таксисты, может быть это частные водители, но люди пользуются этим приложением. «Водитель по моему коду активации скачал приложение, потом дал своим людям скачать. Его люди установили приложение по его коду, но я их не вижу в своем кабинете. Почему?» Ну, честно говоря, не, понимаю, не совсем понимаю, почему именно мне попал этот вопрос. Скорее всего, это вопрос службы техподдержки по личным кабинетам. Вот, но предполагаю просто, что, во-первых, либо вы не видите этих людей в древовидной структуре которые есть в личном кабинете если вы посмотрите на список привлеченных вами то возле э, каждой фамилии ну напротив некоторых фамилий будут крестики если вы нажмете на этот крестик вы сможете по, древ... по древовидной структуре спуститься дальше вниз и увидите водителей, которые подключены через э, вот других людей или же это может быть еще во втором случае, если кто-то ввел неправильно код активации. Вот в этом случае, конечно, вы не увидите. Когда будут начисления за пассажиров? Как мне вывести эти деньги? Так, начисления за пассажиров, я не очень понимаю. А, начисления за подключенных по... Наверное, здесь имеется в виду, что... Когда будут начисления за тех пассажиров, которые подключают водители? По, коду, по чьему коду активации устанавливается приложение? Ну, Во-первых, начисления идут. Я не знаю такой проблемы, чтобы начисления не шли там, по 10 рублей за каждого пассажира. Вот. А по поводу того, как мне вывести эти деньги, я вам должен сказать, что все-таки нет. Деньги, деньги эти вывести будут. Их можно использовать для оплаты либо поездок, либо для оплаты лицензии, водительской лицензии, если вы работаете водителем. У пассажиров есть код активации? Да, у пассажиров, как и у любого пользователя нашего приложения, обязательно есть свой код активации. Его можно посмотреть в профиле. Где пассажир видит свои деньги по 10 рублей за скачивание? Да, там, видит там же в профиле своем. Там же указаны эти деньги. Как пассажир может получить за то, что он дал скачать приложение? Ну, я уже отвечал на этот вопрос получить не как, а вот использовать их для поездок или для оплаты лицензии во время, так сказать, работы водителем можно. Если партнер компании таксует, он тоже будет платить за приложение, разумеется. То есть, да, конечно, будет. Но я думаю, что 20 рублей не перекрывает тех доходов, не перекроет тех доходов, которые будут получать партнеры. Следующий вопрос. Приложение работает только тогда и там, где есть мощный и стабильный интернет. Если сигнал слабый, приложение не работает. Когда это будет исправлено? А, ну, дорогие друзья, давайте... А, я даже не знаю, что мы можем здесь исправить. Либо нам стать а, операторами мобильной связи и новые вышки установить в районах со, слабый, а, со слабым сигналом мобильным либо научить наше приложение принимать сигнал там, где его нет. Но я не знаю, это вот задача наподобие того, как провести в дом воду, если нет водопровода, или как заставить холодильник работать без электричества. К сожалению, наше приложение работать без сигнала, четкого, стабильного интернет-сигнала ну, совершенно невозможно. Поэтому исправлено это, наверное, не будет никогда, если только мы, наконец, когда-нибудь не запустим свою мобильную сеть и не установим вышки. Так, сейчас в приложении нет функции выбрать несколько адресов, чтобы попутно взять несколько пассажиров в разных адресах. Когда это будет исправлено? Ну, во-первых, действительно такой функции пока нет. Но э, вообще, э, и вообще такой логики попутных перевозок у нас пока еще она не до конца, вернее в приложении ее нет. Но можно вам сказать, что сегодня алгоритм э, значит, попутных перевозок отработан. Мы работаем э, сегодня э, над э, архитектурой. И я думаю, что с развитием нашего приложения вот эти функции обязательно будут внесены. Вы сможете забрать не только одного, но и двух, и трех пассажиров, сколько у вас в машине мест. Так, ну а дальше уже идут, наверное, указания. Сделать в приложении кнопку вызова автомобиля на любое время, как в Максим. Есть мы прилик к исполнению, вот, и я должен вам сказать, что, конечно, вот этот пункт, вызов автомобиля на определенное время, у нас в перспективном плане стоит, но э, вы должны понять, что это вот не первая очередная задача. Сейчас наша очередная, первая очередная задача – это добиться стабильной работы вот того функционала, который уже есть, причем на всех устройствах следующий, ну, последнее тут указание. Для установки своей цены сделать кнопку, а не ползунок, как сейчас. Да, в ближайшее время мы добавим такую возможность установить цену поездки через цифровую клавиатуру вашего устройства. Я думаю, что в ближайших обновлениях это появится. Дорогие друзья, ну, я ответил на все вопросы. Большое вам спасибо. Еще раз призываю вас пользоваться нашим приложением ездить на таксфон, вызывать водителей напрямую или используя приложение и только когда мы вместе начнем пользоваться нашим собственным продуктом, вот тогда у нас получится хороший, хороший результат. Спасибо всем огромное, всего доброго, всем до следующего вторника. Спасибо, Евгений, все было четко и ясно. В заключение хочу сказать, что вместе мы и сила. Заказывайте наши такси, работайте, вызывайте, ездите. И мы все знаем, что временные сложности скоро уйдут в прошлое, потому что мы молодая, мощная, активно развивающаяся компания. И все это благодаря вашему труду, уважаемые партнеры. Каждый партнер вносит свой вклад в наше общее дело. Значит, все у нас получится наилучшим образом. Желаем всем нам успешной недели и больших чеков. С вами был Тимур Кукмарев. До встречи в следующий вторник в 12 часов.